Всем привет! Вы на канале Россиксон. В этом видео я бы хотел рассказать о неплохой активности на бирже Gate.io, которая закончится уже 18 декабря. А пока вы ждете информацию про активность, предлагаю вам спуститься в описание под этим роликом и перейти по ссылке, которая ведет на замечательную биржу Gate.io. Gate.io защищает ваши средства как централизованными, так и децентрализованными методами. Это также первая биржа, которая инвестирует миллионы фонд безопасности и права чтобы добавить дополнительную защиту вашему капиталу. В течение 9 лет GTO работал стабильно и надежно, и благодаря накопленным инновационным технологиям в отрасли, биржа стремится предложить вам лучшее. Перейдите по ссылке Ростиксона, вы можете зарегистрироваться на GTO и получить навсегда отличную скидку на торговые комиссии. Также переходите в канал Ростиксона, в котором он рассказывает и делится впечатлениями о крипте и не только. А теперь к теме видеоролика. Чемпионат мира по футболу Катар 2022 уже на подходе. Долгожданный праздник всего человечества наконец-то стартует. Давайте отпразднуем этот момент вместе с Гейт и и разделим мега фонд в 770 тысяч долларов. Все, что вам нужно сделать, это предсказать победителя или счет ваших любимых матчей чемпионата мира по футболу. И вложить гейтболы в качестве фишек для ваших прогнозов. Период активности с 16 ноября по 18 декабря. Как принять участие? Шаг 1. Посетите страницу активности. Шаг 2. Выполните простые задания, чтобы выиграть гейтболы. Шаг 3. Поставьте гейтболы, чтобы предсказать победителя матча. Счет. Шаг 4. Если прогноз верен, разделите призовой фонд пропорционально вложенным гейтболам. А теперь к заданиям, за которым можно получить гейтболы. Задание номер 1. Торгуйте, чтобы выиграть гейтбол. Каждый 100 долларов спотового торгового объема даст вам один гейтбол. Задание номер 2. Приглашайте друзей, чтобы выиграть гейтбол. Приглашающий получит 20 гейтболов за каждого приглашенного с пройденной верификацией. Кроме того, приглашающий может получить еще 5 гейтболов, если объем спота реферала достигнет 200 долларов в период активности. Задание номер 3 идет эксклюзивно для новых пользователей. Новые пользователи, которые зарегистрируются на Gate.io и пройдут верификацию, получат 20 гейтболов. При совершении спот объема в 200 долларов в период активности, еще 10 гейтболов будут вознаграждены. Задание номер 4. Участвуйте в стартапах, чтобы выиграть гейтболы. Каждая подписка на один стартап проект даст вам 2 гейтбола. Задание номер 5. Поделиться призом. Все пользователи со второй верификации могут поделиться активностью в твиттере и выиграть 10 гейтболов только за первый пост. Теперь можно поговорить и о наградах поконкретнее. Всего в кубке мира будет 64 игры и гейты ее приготовили для участников мега призы на сумму 770 тысяч долларов. Подробности у вас на экранах. Также участники могут предсказать победителя или счет каждого матча кубка мира и вложить гейтболы в качестве фишек для прогнозов. Если предсказание верное, вознаграждение будет распределено в соответствии со следующей формулой. Награда равна призовому фонду, умноженному на ваши вложенные гитболы, поделенные на все гейтболы на стороне победителя. Например, Джек предсказал счет матча Катар против Эквадор с помощью 200 гитболов и выиграл. Общее количество гитболов, вложенных в правильный счет, составляет 2000, а призовой фонд 5000 долларов. Тогда Джек может получить 500 долларов вознаграждения. Также обязательно переходи по ссылке в описании и вступайте в команду Ростиксона по торговле фьючерсами. Набирайте торговый объем, попробуйте победить и получить хорошие награды. За рейтинг по доходам команды и объему торговли команды, соответственно, ты можешь получить вознаграждение до 3 миллионов долларов. Эксклюзивно для новых пользователей. Всем привет, вы на канале Ростиксон. В этом видео я бы хотел рассказать о неплохой активности на бирже Gate.io, которая закончится уже 18 декабря.